Привет! В этом видео поговорим на тему стресс-маркетинга и эмоциональных покупок. У меня есть одно видео на эту тему, ссылочка будет в описании. А в этом видео я хочу рассмотреть, как это работает, больше на примерах. Кроме того, мы рассмотрим такую тему, что есть отрицательный стресс, но еще бывает так называемый положительный стресс. Так вот, это тоже может использоваться маркетологами, и мы тоже посмотрим, как это работает. Итак, поехали! Thank you. Стресс – это естественная реакция организма на все то, что выводит нас из спокойного состояния. Это может быть угроза, опасность, перегруз, конфликт и так далее. Вот Все это может быть причиной стресса. В этот момент мы начинаем испытывать какие-то эмоции, переживать, волноваться, в какой-то степени может быть даже себя накручивать. И вот под влиянием вот этих эмоций мы теряем способность мыслить рационально. Естественно, все зависит от силы стресса, вот чем сильнее стресс, тем больше мы будем терять способность вот такого рационального трезвого мышления. Под влиянием вот таких вот эмоций, под влиянием стресса мы можем совершать какие-то действия, в том числе и совершать покупки. Как это использует маркетинг? Ну, здесь все просто, значит, механизм следующий. Сначала нужно потенциального клиента выбить из состояния равновесия, то есть вогнать в стресс. И после этого предложить ему решение, то есть сказать, что можно не волноваться, потому что вот есть некий продукт, достаточно его купить и все будет хорошо. Давайте дальше рассмотрим на примерах. Вот если взять медицину, фармацевтическую отрасль, там очень активно используется стресс-маркетинг. Может быть такая коммуникация, если не принимать какие-то витамины, то через какое-то время может быть очень много проблем. То есть многие об этом не задумываются, но проблема на самом деле очень серьезная. Вот по такому принципу строится реклама очень многих медикаментов. Дальше, могут еще таким же способом навязываться какие-то дополнительные услуги, либо сервисы. Вот сейчас вот угрожающая статистика какого-то заболевания. И, и очень важно вовремя проходить обследование, либо сдавать какие-то анализы. Вот в платных клиниках запросто могут навязать, дополнительные услуги, пугая пациента вот этой угрожающей статистикой и э, при, предупреждая, что может быть для его жизни есть некая опасность, о которой он пока не знает. Но очень важно выявить это вовремя, а для этого нужно пройти какое-то обследование. Вот каким-то таким образом. Я хочу напомнить, что в нас заложен инстинкт сохранения жизни, и поэтому когда мы слышим информацию, что нашей жизни угрожает опасность, мы естественно образом будем на это реагировать из той же оперы услуги страхования жизни вот здесь точно такой же подход главное правильно построить коммуникацию то есть например начать запугивать рассказывать о каких-то непредвиденных обстоятельствах которые бывают в жизни многие об этом не думают но есть небольшая сумма которую можно оплатить и тогда если вдруг что-то случится то есть страховая выплата поможет избежать очень многих проблем то есть логика работы в принципе та же самое вызвать волнение активизировать проблему а потом предложить ее решение если брать примеры простых товаров ну допустим человек наслушался информации о вреде ультрафиолета послушал рекламу поддался рекламе и купил суперзащитный крем который защищает от вредных солнечных лучей еще можно обратить внимание, что в рекламе может использоваться такой принцип косвенного сравнения. На самом деле в рекламе нельзя называть напрямую названия или продукты конкурентов и сравнивать их напрямую. То есть, допустим, мы вот лучше, чем они, чем такой то бренд, потому что это запрещено, поэтому может использоваться косвенное сравнение. Ну, например, может быть такая коммуникация, только мы в производстве наших продуктов не используем вот такое-то вещество или наши продукты экологически чистые, потому что только мы не используем вот какие-то вредные удобрения то есть намек идет на то что только мы это не используем значит другие то есть конкуренты используют то есть те продукты они могут быть опасными поэтому этот повод это есть повод задуматься понятно что с одного раза вот так вот человека в глубокий стресс вогнать не получится но если эта коммуникация будет системная и ее повторять периодически, то в какой-то момент можно поверить, и вот нужное убеждение, оно укоренится в сознании человека угроза потери чего-то тоже может вызывать стресс вот продвижение услуг страхование имущества здесь тоже может использоваться вот такие же подходы стресс-маркетинга ну или еще такой пример допустим установка охранной сигнализации в квартире человек ни о чем таком не думал но где-то что-то услышал попалась информация какая-то либо у кого-то что-то случилось и это стало поводом задуматься о том что может быть поэтому он принимает решение что вот нужно установить охранную сигнализацию в квартире. Это не значит, что это неправильно. Это просто пример того, что импульсом для совершения покупки может быть и волнение страха из-за того, что имуществу может быть нанесен какой-то ущерб. Точно так же стресс и вот какое-то волнение может вызывать угроза упустить какую-то выгодную возможность. И это используется сегодня сплошь и рядом. Допустим, до конца акции осталось 2 часа, осталось 3 дня, на складе только 10 единиц, поспешите, а то не успеете. Вот таким вот образом мы начинаем переживать, волноваться из-за того, что можем упустить возможность купить какой-то продукт по выгодной цене. Отдельно хочу остановиться на онлайн-вебинарах, мастер-классах. Здесь тоже используется такой же подход, вот когда компания начинает предлагать уже платный продукт, то есть скидка действует только до конца вебинара. А до конца вебинара, допустим, осталось 15 минут. Естественно, можно начать волноваться, потому что времени думать особо нету. И вот здесь в какой-то момент ведущий может сказать следующую фразу. Если вы еще сомневаетесь или, допустим, по какой-то причине сейчас оплатить не можете, забронируйте себе место. То есть вы должны сейчас пройти какую-то регистрацию. Что в этом случае получает вот эта компания? Компания получает заинтересованного клиента, получает, допустим, все контакты. И, соответственно, это, тоже, это та база данных, с которой компания потом может продолжать работать, доводить этих клиентов до продажи. Есть еще такое понятие положительный стресс. Это тоже стресс, он выбивает человека из состояния равновесия, но он вызывает положительные эмоции. Этот стресс не опасен, и он тоже может использоваться маркетолог. А логика здесь точно такая же. То есть сначала нужно выбить человека из состояния равновесия и спокойного состояния, и потом, соответственно, вызвать у него положительные эмоции, то есть поднять, допустим, ему настроение. И вот вследствие этого у человека возникают определенные эмоции, и ему непроизвольно хочется что-то купить. Причем он может не задумываться, что иногда желание совершить покупку – это вот желание остаться с этими эмоциями. Либо, возможно, может быть такое ожидание, что вот эта вещь, она будет возвращать его вот в это вот состояние, состояние приподнятого настроения. Причем это может быть неосознанно, и человек может даже не понимать, почему ему хочется совершить покупку. Как это происходит на практике? Ну, самый яркий пример это отделы новогоднего декора. Вот ты как только туда попадаешь, там все блестит, там все ярко, там все красиво, там обязательно будет новогодняя музыка, сразу же... Появляется ощущение праздника, предвкушение чего-то волшебного и все. И вот настроение поднимается, настроение сразу праздничное и вот все хорошо. И очнуться уже можно дома с какими-то, допустим, купленными шариками, фонариками и еще каким-то количеством условно, но очень нужных вещей. Вообще дизайн интерьера, атмосфера, магазина, торгового зала это может э, помогать создать нужное настроение и влиять на покупательское поведение, стимулировать чтобы вот покупателям не хотелось уходить, а хотелось побольше побыть в этой атмосфере, но естественно как следствие мотивировать на совершение покупки. Именно по этой причине иногда шопинг используется вот как рекомендация разгрузить мозг и попробовать переключить внимание, то есть вот пойти, походить, побыть в какой-то приятной атмосфере, что-то посмотреть, повыбирать, то есть это действительно способ переключить внимание и успокоиться. Теперь основной вывод, что со всем этим делать. Ну, смотрите, у маркетологов есть одна задача, им нужно продать, и вот это нужно всегда помнить. Поэтому, при, если при принятии решения покупки есть поним, понимание, что поднялись эмоции, какие-то чувства, то если есть возможность отложить покупку, ее следует отложить. Ничего не покупать и подождать, просто успокоиться. Если это что-то дешевое, то есть какая-то мелочь, то понятно, тут ничего страшного нет, можно просто купить, поддаться эмоциям и совершить такую вот эмоциональную импульсную покупку. Но если это что-то дорогостоящее, то естественно нужно подождать, потому что маркетологи коварные, они будут играть на чувствах, а чувства, к сожалению, не всегда хороший советчик.